Здорово. Ну... Как ты? Вот и настал тот самый момент, поделиться с тобой новыми Хэллоуинскими промокодами на денежки, которые разработчики подогнали нам с тобой в честь тематического ивента. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов РП, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Условия ты видишь на своем экране, но итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Сразу тебе скажу о том, чтобы... Чтобы получить награду за каждый такой промокод, нам будет необходимо отыграть с тобой после его введения 5 часов. А если быть точнее, то собрать 5 пайдеев. И чтобы засчиталось время, необходимо будет перед каждым таким пайдеем заходить буквально за 10-15 минут. Отыгрываешь 10-15 минут на сервере, ловишь пайдей, и за данный промокод у тебя уменьшается время на 1 час. По истечению 5 таких часов ты забираешь награду и вводишь следующий. Так как это новые промокоды на деньги, мы с тобой их вводим по старинке, а конкретно через команду slash mm промокоды графа бонусный промокод. Ну а также если ты только зарегался на девятом сервере, то обязательно вводи еще мой ютуберский промокод, а именно хэштег карп, ведь за него ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне. Ну и перейдем непосредственно к самим новым хэллоуинским промокодам. И наш первый промокод это Bloodshot. отсылочка к тому самому Вину Дизелю, которого добавили в качестве платшота на оборвиху РП. За данный промо ты получишь 25 тысяч рублей, отыграв 5 часов на сервере. Еще один промокод хэштег Харли. Естественно, это отсылочка Харли Квин. За данный промокод ты получишь 35 тысяч рублей, отыграв на сервере 5 часов. Конечно же, будет такой промокод, как хэштег Pennywise. За него ты получишь еще плюс 25 тысяч рублей. Естественно, в честь нового Хэллоуинского ивента нас с тобой ожидает такой промокод, как хэштег Hell2000. 22. За данный промик ты получишь 35 тысяч рублей, отыграв 5 часов на сервере. Промокод хэштег фир, что в переводе означает страх. За данный промик ты получишь еще 25 тысяч рублей. ну и Последний промокод на сегодня это хэштег крипи, за который ты получишь бонусом еще также 25 косарей, отыграв на сервере естественно 5 часов. Данный промокод переводится вроде как ужасный или противный, точно не знаю, но сам факт в том, что все данные промики именно с таким тематическим ивентом, конкретно с Хэллоуином, который мы с тобой не так давно отпраздновали. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо тебе за твой лайк и твой комментарий. Пока!